Привет, друзья! Очередной выпуск, а именно 25 выпуск а ответов на ваши вопросы или чтение ваших комментариев объявляется открытым. Ну что, поехали! Сразу расскажу про то, как я поменял кембрик. У меня значит, здесь стояла трубочка термоусадочная, специальная такая, продается в магазинах, где паяльники и прочее, вот эта канифоль. Вот. И я решил поменять ее на обычную трубку от аквариумов великолепно подошла, другого цвета, да, видите, прозрачная, даже, ну, она не белая, она прозрачная, вот, и она мягенькая, и я надеюсь, что не порвется так быстро, как, как термоусадка. Так, ну что, последний был комментарий вот про пятку грифа, <как> укулельная, да, значит, если вдруг громыхнет, тут, возможно, у нас дождь может вдруг образоваться, так, супер на трех струнах вот типа лайчка можете разборки но пачка сигарет ну что там у нас есть если есть там не... ну, да, в принципе можно попробовать конечно же все и хорошо и сектор газа и киш все это хорошо заходит и вам нравится так без проигрыша до да, сектор газа без проблем вот да я понял, потом уже нашли, помогли мне. Значит, там есть такая мелодия. Да, Про эту самую, как она называется, «Любовь и голуби», да? Так, но ну, тональность неудобная, много бемолей. Представляю себе эту ситуацию, гитарист такой берет вместо гитары, Народную балалайку, чтобы играть аккорды. Радостный такой вот теперь. А чего он радостный? Это же явное понижение. Ну, почему? Ну балалайка, ну, почему понижение? Другой инструмент это в любом случае хорошо. Изучение инструмента. Ну вот так академически не каждый потянет. Что поделать? Такс. Строй-то какой? Это всегда надо обозначать в самом начале капиталистический, да, или какой там строй? Социалистический. Мимеля, ну, как-то, ну, либо тот, либо другой, если не, если не подходит, на, соответственно, скорее всего же не народный строй, правда? Так. Я даже не знаю, что делать. Может мне просто вот в плашке каждый раз писать а-а-а-е-е е, или е-е-а. Не знаю, посоветуйте вы, что мне сделать в этом случае. Вот Видите, до сих пор возникают вопросы такие. Здравствуйте, прошу сделать видео следующего содержания. Ноты, любая песня, мелодия. Мелодия на первой струне. Аккорды, аккорды, солир, Прямо что происходит, разбор написанный для фортепиано. баяна. если не прав, поправьте ее коснежить. Прошу простить логинов. Если опустить ноты, а Сергей как разбирает ноты у него и в свободном доступе, есть и в продаже. Но ноты, они в принципе есть в Яндекс-картинках. Я лишь только делаю адаптацию для любителей. Те, кто ноты умеет читать, им мои табы вообще не нужны, по сути. Ну или редко нужны, когда прям хочется сыграть так, как я вот предлагаю. да. Так, здравствуйте, Ваня. Я вас прошу. Опять Ваня, не Да, Ваня. Ну, помогите Ване Нефедову. Ну что ж случилось-то? Он каждый раз просит. Такое ощущение, что он просто путает поиск с комментарием. Спасибо. И сказал, что сп спасибо, ее хотел найти. Вот на 6.29. Что там? Ну, потом посмотрю. Так, если по Ведьмаку есть мелодия Морхен. А если по королю, то темный учитель. Темный учитель. Но если нотки есть. Значит так, Ведьмак, Кайр Морхин и вот этот темный учитель, нотки, надо, если они есть, то, конечно, проще. Если нот нет, то это проблема. Можно, пожалуйста, разбор, кончается ли это. Вот много вопросов этих, просьб, покончаются ли это. Вот надо сделать. Сделаю, наверное, точно в ближайшие дни. Так, а будет ли разбор на берегу очень тихой реки? На слух очень сложно подобрать. На берегу. Честно говоря, там, да, есть что подбирать. Да и нот нету, по-моему. Я не, не нашел, в всяком случае, в Яндекс картинках Если вы найдете ноты, присылайте. Так, когда играешь в ним первую часть показываешь два раза. И оба разные. Я хочу научиться, как во втором случае. Но ты не объясняешь, как. Так, так как то с паузами идет, то непонятно. Светит месяц. Ой, старое видео. Э -э ноты есть. Не совсем. Ну, надо проверить, что он имел в виду. Вот. Там светит месяц, есть светит месяц. Спасибо. Второй такт не ритмично. Вот придираются-то люди. Вот сыграйте получше, и пришлите. И я выставлю себя на канале, и посмотрим, что вам напишут еще. Парень молодец, кстати, взял, прислал, не побоялся, не постеснялся, как многие, потому что вот это он пока, скажем так, единственный, кроме моих учеников. Да? Ученики, понятно, они там, я им сказал, записывайте, записали, а тут сам прислал, никто его не заставлял. И, кстати, давайте присылать еще. Так что Николай молодец, если еще, если смотришь, если еще что-то запишешь, присылай обязательно. Учиться с детства, ну вообще можно с детства, можно и не только с детства. Все зависит от предрасположенности, если, если есть музыкальный процессор в голове, да, вот, и пальцы гибкие и подвижные, то да. Можно ли разбор песни? Не для меня придет весна. Песняры? Э, так, ну, не для меня придет весна, по у меня есть ноты, а вот разбор я не помню, делал или нет. Но продолжается бой, чтобы маршала про дедушку Леннона вновь продолжается бой это и ленин такой молодой это оно. ну давайте отправляется в... в блокнот подскажите упражнение нарезка быстро бряцание, не нарезка быстро бряться ну я уже показывал не раз давайте еще раз покажу то есть надо с ускорением играть желательно без использования локтя а если с локтем то хотя бы только в первый удар и с ускорением это делать напрягаете вот эту часть кисти вот не получится по нескольку раз, по три подхода только не переусердствуйте тоже, да? следите. Сергей, это на длинные стримы по 10-24 часов ну, да, я согласен можно, но вот сегодня хотел сделать э, стрим закат, а небо затянуло и все, и тучи и не... а хочется, чтобы было прям классно. Ну ладно надеюсь, завтра получится да, завела точно. Теперь в Балиллящник. Да. сама. Давайте по-балиллящи буду говорить. Спасибо. Так, здравствуйте. Подскажите, а какой строй ваши... Вот опять, видите, строй ваши балалайки. Мимиля. Как мне вот с этим справляться? Что нужно для того, чтобы... Везде надо писать вот здесь. Мимиля. Мимиля, да, наверное, во всех... Или во всех... Как это называется? Во всех... Описание их, что ли. балайка строим мимиля. Так, очень пох... какое-то озеро и рыбалку. 5 утра, дымка на водой. Ну вот, вот, правильно. Да, хорошо. Дайте ноты. Дайте ноты. Ну, вперед. Ко мне на почту не уверен, что есть все ноты из того, что я играл. Пустыня. Пустыня или белая? где мелодию. Мягко говоря, не Архиповский. Ну вот, мягко говоря, не Архиповский. Назаров. Ольгерд, ну что поделаешь, вот такой вот я мягко говоря не архиповский, вот, Сергей, Иванович, здравствуйте, это Ваня опять, да, понятно. Рашби, побольше бы увидеть, очень классная мелодия, да. да. Запоминающийся. А что это за прищепка, которая на гриф креется Сколько стоит и где купить? Господи, зачем я ее вообще в видео оставлял? Ну, это обычный тюнер. Тюнер этот, тюнер. Он стоит там, я его купил рублей за 200, я не знаю. Где? В музыкальном магазине, естественно. Где же еще? Ну, не в продуктовом же. Профин. Так, э, спасибо, спасибо. Сук сама. Так, опять Ваня. Сук сама. Где голосование проходит, какая мелодия будет разбираться? Да вот тут и проходит. Э, в комментариях, да? Так, шляпки, жакеты, браслеты. Будьте любезны, а муха тоже вертолет. Я не знаю, что такое муха, тоже вертолет, но интересно. Надо посмотреть, что это значит. Жаль, нету нот в архиве. Но есть в продаже зато. Так что, есть, нужно, обращайтесь, покупайте. Ух ты, здорово. Так, супер собачка. Идея хорошая играть в тех самых местах. Что касается этой песни, нужно было снять на фоне белой кирпичной стены, как ростовский Кремль, где снимался этот фильм. Да, ну там только красный кирпичный кремль, что ж поделать. Спасибо. Так, рычаг тремола на балалайке, теперь я еще больше хочу балалайку. Где там рычаг тремола? Я ничего не говорил про рычаг тремола. Напомните, плис название песни. Pink Floyd, ну это Breaking the Wall, вторая часть. Так, э, можешь, пожалуйста, иногда вначале показывать ноты? Не можешь, потому что, во-первых, у меня принтера нет. Да и зачем их показывать, если они есть... Ноты все есть, и в том числе «Звезды, по и солнце» есть в Яндекс даже картинках. Просто набирайте, все, что нужно, есть это ноты. А по, по поводу показывать в начале ноты, а за... ну а что толку? И тем более не всегда у меня есть ноты. Вот «Звезда» появилась гораздо позже, чем я снял видео. Я, как правило, снимаю видео, да, а потом уже нотки делаю. Поддержку творчества. Спасибо. Я, я один раз был в твоем канале в ансамбле «Балалайшников» ну так почему один раз только вперед давай еще у нас сейчас два проекта висят никак не сделаем все не знаю не, не делают почему-то либо лениться либо э, либо из-за обстановки все в подавленном состоянии не знаю в чем дело вот не знаю тут тут у каждого по-своему так в одном из вами грех не угадать да, спасибо Спасибо за план, спасибо. А, все, ну вот такой короткий сегодня у нас. Скоро, наверное, отлично без ошибок сыграл. Да, вот, кстати, гротеск, размышления, фонограмма, рояль. Пожалуйста, используйте. Вперед, из песни, как говорится. Все, друзья мои, спасибо за внимание. Вот, пишите ваши вопросы, буду отвечать на них. И увидимся в следующих видео. Все, пока.